Слова Юра ищет и призвание. Что раньше появилось в руках? Дерзкий вопрос. Нет числительных слов. Много и мало. У меня все под рукой. Финский, хинди, амхарский, абазинский, тахарский, б. Дальше, пожалуй, идут языки, о которых мало кто слышал. Всем привет, вы находитесь на канале Кубик Юрика, это шоу Юра ищет призвание, пятый выпуск, и сегодня у нас в гостях лингвист Борис Иондин. Здравствуйте. Здравствуйте, привет. И начнем мы с такого вопроса, вот я не очень понимаю, чем лингвист отличается от филолога, В чем разница? Как-то действительно часто это спрашивают, вообще я и сам учился на филологическом факультете, но на отделении теоретической преподавательной лингвистики, мы всегда это подчеркиваем, что мы лингвисты и не филологи. Ну, вот филолог изучает тексты, э, как они написаны, что в них происходит со всех точек зрения, с точки зрения истории, с точки зрения содержания. А лингвист изучает язык, как такой инструмент. Я вот, ну, можно найти какую-то аналогию, когда один человек изучает инструмент, а другой то, что с помощью этого инструмента можно сделать, то, что получается. Это, в общем, довольно разные вещи, хотя, конечно, и связанные. Э, ну, вот э, филолог о текстах, а лингвист о языке, если так коротко. Да. Понятно. Вот наша основная цель нашей программы, чтобы зритель заинтересовался и какие-то там книжки почитал по этой теме и что-то такое. Можете, пожалуйста, рассказать какой-нибудь небольшой лингвистический кейс, чтобы заинтересовать зрителя? Да, ну, вообще лингвистика, по-моему, так интересна сама по себе, потому что это чуть не единственная наука, где у тебя предмет. Прямо вот ты его в любой момент можешь пощупать, вот все, что мы говорим. Может, вызвать какой-то интерес. Вот, скажем, слово «кейс». Сразу интересно, такое слово «кейс» было раньше по-русски или не было. Откуда оно взялось? Почему раньше "кейсом" называли дипломаты, с которыми сказать, ходили вот, с бумажками всякие люди, чиновники и прочее. А теперь вот так называют какой-то то, чтобы случай, если я сказать, интересный случай, я сказать, что-то такое случилось. А вот «кейс» действительно хорошее слово, которое нашло свою нишу. Вот, Пожалуйста. Ну что интересно? Вообще, мне кажется, самое удивительное, наверное, в лингвистике, когда начинаешь ей заниматься, насколько по-разному устроены все языки. Вот в мире около 7-8 тысяч языков по-разному можно считать, и они все разные. Вот есть такая известная книга Плонгиана под названием «Почему языки такие разные?» Вот раз был вопрос, какие, какие книжки захочется почитать. Вот это, наверное, одна из первых книг, с которой стоит начать, «Почему языки такие разные?» Она получила премию «Просветитель». Вот ее автор Владимир Александрович Плунгьян как раз только что вчера у него был юбилей. А, почему языки такие разные? Ну вот и, и, и все там разное. В общем, куда ни ткни, вот получится, что разные языки по-разному это как-то показывают. Ну, не знаю, вот мы можем посчитать. Вот, оказалось бы, раз, два, три, четыре, пять. Ну что тут раз, на всех языках, казалось бы, есть числительные. Вот мы считаем десятками, и понятно, что вот у нас 10 пальцев. И э, с другой стороны, даже в русском языке есть странные вещи. Скажем, есть слово 40, которое ни с чем не соотносится. 30, 20, 50, 60, и вдруг 40. Целая история, откуда оно такое взялось. Или слово 90. Тоже немножко непонятно, почему оно не 90 и 90. Мы, конечно, не задумываемся обычно об этом, но вот оно такое и есть. Есть странности, но в целом вот у нас десятичная система. Если взять другие языки, там могут возникнуть какие-то тоже неожиданно странные вещи. По-французски, когда мы начинаем считать после 60, там какие-то тоже странные вещи. Например... 99 будет как из 9. Буквально это 4 двадцатки, 19. Каждый раз, когда француз говорит 99, он говорит «4 двадцатки, 19». Тоже вроде бы длинно, странно, но к этому привыкли. А, скажем, датчанин 90 говорит half фэмс». Это вообще half это половина, да? Четыре с половиной раз по 20. Четыре с половиной раз по 20. Можно догадаться, как будет 80, как будет 70. Вот там тоже вот такие вот половинки. Ну, как видимо, они считают также пальцы на ногах вот, значит, пальцы на ногах, да? Это сетеричная система, в принципе, можно было бы посчитать, но на самом деле это еще можно объяснить пальцами. Есть языки, где вообще не десятичная системы. есть языки, где считают четверками, какие-нибудь там э -э, индейцы, чумашские языки, по-моему, там четверки. Есть языки, где пятерками считают, ну, это можно одну руку считать. В Австралии есть такой язык Тувал, есть языки, где считают шестерками, там да? Новый Гвинея язык, как скажем. Как это объяснить, да? Есть языки, в которых считают восьмерками, скажем, в языках Панае. Кстати, вот восьмерки есть такой фильм «Аватар» Кэмерона. Там была планету Пандора, и, значит, у них было четыре пальца на руках. И вот поэтому они считали «Восьмерком». Там это объясняется. Но не всегда это так понятно. Даже это, может быть, не все. Вот э, мы любим приводить, пример такой язык «Вамбон» в Новой Гвинее, в котором 27 разных слов для числительных. То есть, ну, как бы 27 личная система. А вот откуда это число? Там это связано с частями тела. Значит, вот один... Это слово происходит от слова «мизинец левой руки». Два, следующий, безымянный палец. Три, средний палец. Четыре, э, указательный палец. Потом, значит, у нас большой палец, это пять. Потом запястье – шесть, предплечье – семь, локоть – восемь. Д -д -д -д -д, значит, шея – одиннадцать, левый ухо – двенадцать. Левый глаз, он, да, левый глаз – тринадцать. Нос – четырнадцать. Все, вот это дошли до да, паку-пика локального. Дальше… Значит, мы идем, правый глаз, 15. Если посчитать, получится, что у нас 27, это обезинец правый. Вот так считают люди, вот так они живут. Спрашивается, что дальше происходит, как сказать 28, потому что все кончилось. Самое странное, что, по-видимому, никак. Они просто не используют числительные больше 28, это не очень нужно. И вот выясняется, что вообще есть языки, в которых числительных меньше, чем нужно. Даже вроде бы описан лингвистом один язык, у которого вообще нет числительных. Это язык пираха или пираха, на котором часто рассказывают. Вот был такой Дэн Эверетт лингвист, который туда ездил, долго с ними жил и выяснил, что вот они считают нет числительных. Есть слово много и мало. Ну вот и все. Ну, например, это. Вот куда ни возьми, люди будут по-разному описывать действительность, использовать разные слова, разные системы слов. Ну, вот, По-моему, это интересно. Надеюсь, мы заинтересовали зрителя, чтобы хотя бы досмотреть это видео до конца. И теперь такой немножко дерзкий вопрос, зачем же нужны лингвисты и в чем польза их для мира? Вот какие-нибудь математики, они помогают там, не знаю, каким-нибудь физикам делать тракторы. А вот что делают лингвисты? Вообще и, и, и, и польза математики не всегда так сразу была очевидна. Некоторые вещи, которые открыли математики, потом через столетия вдруг неожиданно пригодились, а некоторые еще не пригодились. Вот так фундаментальная наука устроена. ты ей занимаешься, потому что тебе интересно. А потом, оказывается, через может быть, уже через новое поколение после тебя, что это кому-то нужно для какой-то жизни. Иногда тысячелетия проходит. Вот, наверное, первым лингвистом считается такой индиец Панини. Все, что мы о нем знаем, что его звали Панини. Он жил эм, в V веке до нашей эры. Вот что он сделал? Он сочинил стихотворную грамматику, ну, такую почти стихотворную, устную грамматику древнеиндийского языка санскрит. Полный набор правил. Там, по-моему, 3996 правил, по-четырех как создать правильные тексты на языке санскрит, правильные высказывания? То есть такой алгоритм. Ну и вот, казалось бы, зачем он нужен? Потому что мы э, люди в то время и так говорили на этом языке. Ну, постепенно, кстати говоря, он устаревал уже тогда начинали говорить не так. Может быть, отчасти цель была такая, потому что это был священный язык, вообще считал, что это какая-то бог данная грамматика, хотя ее память не придумал. Но вот это все-таки польза этого, может быть, и не очень была очевидна. Но вот прошло э, две слоя тысячи лет. Наш не менее великий лингвист. Залезняк, да. Пани ее формализовал, она и до этого была какой-то... Ее никто не описывал, язык существовал, конечно, но никто... Нет, может быть кто-то описывал, мы не знаем. Но вот первое, что до нас дошло, да, это вот такое описание. Вот Для этого надо было очень много ввести понятия. Понятие знака, понятие звука, понятие соответствия, понятие нулевого знака, где ничего нет, но это тоже что-то значит. Понятие частей слова. То, что мы сейчас называем морфевы. понятие соединения слов там, санки, много всего. И это все вот так было, существовало все это время. А Залезняк, пользуясь в частности многими идеями Пайни, создал такое непротиворечивое описание русской морфологии. А сейчас я принесу, у меня есть. Есть слова Прекрасно. У меня все по-другому. Вот, грамматические слова Зальня. Что это за слова? Это сел Залезняк. Ручную описал. 100 тысяч э, русских слов, э, полные наборы их форм. Вот мы берем слово «экран», «экран», «экрана», «экрану», «экраном», «экраны», «экранов», экранов «экранами» и так далее. Значит, все формы сейчас с ударениями, «экраны» мы говорим, или «экраны», экрана, «экранов» и так далее. Про каждое слово, а большинство русских слов как-нибудь изменяется или склоняется, если существует, или если глаголы, да? Э, есть много форм, они по-разному устроены. Если человек начинает учить русский язык, он сталкивается с тем что это очень сложно. Не носитель языка, он и так все это выучивает автоматически просто с детства, а тот точно. И вот Зелезняк все это описал, создал такой словарь. Это была замечательная вещь, но она нашла тоже неожиданное применение, о чем он, наверное, не подозревал, но уже не через 9,5 тысяч лет, а всего лет через 10, когда появились, развелись уже компьютеры, и его словарь был куплен в некотором обработанном виде компанией Яндекс, которая теперь нам хорошо известна, которая тогда только начинала, для того, чтобы поисковая система могла искать любые слова в любых формах. То есть, вот Парень когда-то придумал, как описывать язык непротиворечиво и э, минимально-оптимальным образом. Залезняк вот это сделал для русского языка, и вдруг это для того, чтобы любой человек мог вот, свой телефон, не знаю, да, ну Вот я ищу в Ютьюбе, э, как, значит, Юра ищет призвание, да? Ю, значит, я ищу. Оп, что такое? О призвании с Юрой Маркеловым. Все слова не в тех формах, в которых они в словаре, Ну в словаре, может быть, резника нету, хотя Юра, может быть, там и есть, там есть в новом издании, вот в этом, там есть и личные имена. Значит, и тут же находится канал Юра ищет призвание, все слова не в тех формах, то есть нельзя просто тупо сравнить по буквам призвание и призвание, Юро, Юра, просто вот это так работает. Вот, значит, это вот такая неожиданная польза. Но это не единственная, конечно, польза. Это вообще компьютерная лингвистика, конечно, сразу приходит в голову. То, что мы можем говорить с компьютерами, с телефонами, это мы все время, каждый день сейчас наблюдаем. Но есть совершенно другие штуки. Вот, ну что, тот же Залезняк изучил книгу «Слово о полку Игореве», которую все знают, проходит в школе. Вот такое древнерусское, самый древний, самый великий памятник древнерусской литературы, о много лет, даже больше столетия, ходили разговоры, вполне таких известных ученых, о том, что это подделка. Не могла она быть написана в 12 веке, вот она была написана позже, в 18 веке, там сложная история, как известно, оригинал утерян, там был пожар, и вот есть только уже переписанные варианты рукописи. Все это было придумано какими-то, даже назывались имена, словисты, лингвисты, вот придумали, записали такой текст, Они, он не старый. Вот, значит, что сделал Зелезняк? Он изучил все мельчайшие лингвистические особенности этого текста. Совершенно, бы скучные. Например, какие-то частицы, там, коротенькие, типа «ся», «ти», «ли», в каком порядке они стоят. Какие порядки чаще, чем другие порядки. Ничего никто этим раньше не занимался. Я обнаружил, что вот такой порядок, ровный такой порядок, должен был быть именно в, этом, в это время, в XII веке. С чем он сравнил? Он сравнил, в частности, с новгородским берестяными грамотами, которые находятся, где именно такие порядки в это время, ну и с другими текстами. Все эти тексты совершенно были неизвестны никому в мире в то время, когда появилась рукопись, потому что они только в конце 20 века вообще были найдены. И вот таким образом он доказал, что действительно слово «Палко Игореве» – это текст того времени. Тоже довольно замечательное открытие, кажется. Если, Можно, никто, это... если никто раньше не проделал такую же работу, чтобы подделать как... А, конечно такое предположение нашли. выдвигалось и что кто-то но не было этих текстов разве да, что эти... да, да. говорит аккуратно он говорит не то чтобы я доказал говорил. он говорил ну это довольно вероятно что это оригинальный текст потому что вероятность того что кто-то нашел все те тексты которые вот, были на 20 веке изучил их полностью все это закопал спрятал, навсегда да. закрыл спрятал и оставил только этот текст но мотивация да, не очень да. но это очень-очень ну, вероятность такая есть. Но авторы мы текста все равно не знаем. Почему? Не с чем сравнивать, если было много текстов еще там времени. Вот, может, был бы и автор, но, но лингвисты могут помогать авторов находить. Причем иногда это не то, что такая какая-то вещь, ну, научная, скажем, кто написал тихий Дон, там шелфо или не шел известный вопрос. Или... Пушкин это дюма. И Да, Пушкин Дюма, но разные есть. Более или менее вероятные предположения. Некоторые мало кто верит из ученых, некоторые, вообще всерьез обсуждаются. Но тут лингвистический аргумент очень важны. Это, кстати, используется еще. Не с литературными произведениями, а с какими-то текстами в криминалистике даже есть такая лингва-криминалистика. Ну, вот, скажем, был такой террорист, известный Унабомбер в свое время в Америке. Значит, он там много чего взрывал, писал какие-то письма. Его в конце концов обнаружили именно благодаря лингвистам, потому что сравнили тексты. И вот было предположение, что это некоторые вообще профессоры математики, нашли его тексты, и тексты, которые рассылал этот Унабомбер, сравнили просто их лингвистические особенности, и э, стало ясно, что это, скорее всего, тогда уже удалось. Да, в общем, такие вещи тоже бывают. Но ну, вроде бы здесь тоже лингвисты без них было бы не обойтись, потому что они могут это сравнить и понять, какие различия значимы, какие нет. Ну, или, скажем, вот другая область, какая-нибудь нейронауки, медицина значит, как известно, при повреждении мозга страдает речь. Иногда радикально, иногда не очень, ну, например, при инсультах или еще про каких-то травмах. Лингвисты могут вовремя диагностировать, что именно произошло, какие части речи утеряны, части речи не смысл да? какие фрагменты, как бы, да? и, и помочь вовремя это заметить и остановить. Кроме того, бывает еще более интересная вещь. Вот наши коллеги в Центре языка и мозга, в вышке, занимаются такими вещами. Они прям присутствуют на операциях по удалению опухоли, скажем, и следят, проверяют, как, какие функции речи как работают, чтобы не задеть при удалении опухоли те участки, где вот Отвечающие за речь они могут быть разные, они могут там изменяться в течение жизни. Тоже, в общем, кажется, что это в жи, прямо действительно жизненно важно для человека. Чтобы понять, где у нас мозге, даже у каждого конкретно человека находится язык, и вот его, его сохранить. Ну и вообще, ну что, лингвисты в целом отвечают на вопрос, что такое язык, как вообще он устроен. Это такая часть более глобального вопроса, что такое человек, как он вообще устроен, как человек. Откуда он взялся, как он меняется, что остается прежним. Язык – это, может быть, главное, что отличает человека от нечеловека, поэтому кажется, что это такая фундаментальная, интересная штука. Не знаю, как зрителю, но мне вполне доказали, что лингвисты занимаются не профанацией, а чем-то полезным. Ого. Ну и Следующий вопрос. Можно ли сказать, что лингвистика – это часть например, математики, антропологии, литературы, как-то она… Вот на стыке каком-то. Ну на стыке, да, часть, наверное, нет. Ну математика изучает, ну в общем, такие идеальные объекты, которых не существует, которые можем описать, говорить о них, и очень много их свойств изучить. Ну в общем, они у нас в сознании находятся только. А лингвисты все-таки изучают реальные языки, которые которых люди реально говорят или говорили когда-то, хотя в этом смысле это другое. Хотя лингвистика, конечно, очень существенно пользуется математическими методами. Когда она начала это делать, то она существенно продвинулась. Поэтому у нас математика в общем, очень дружит. Ну что, антропология, ну, в большей степени, действительно, антропология изучает, как устроен человек вообще, общество, то, что человека, общество порождает, язык это действительно главная особенность человека. Но, с другой стороны, это, наверное, самая сложная особенность человека, самая сложная сторона, что человек порождает. Так мне хочется думать. И тогда, наверное, разумно выделять это все-таки в отдельную науку и считать, что тоже антропология с лингвистикой дружит. И есть действительно такая лингвистическая антропология, сейчас очень популярная э, дисциплина литература, ну, тоже нет. Но литература сама по себе, это, в общем, не наука, да, литература ведения. Может быть, литература – это тексты, художественные тексты или не художественные тексты. Все литература пользуется языком, значит, лингвистика язык изучает. В этом смысле они, конечно, соприкасаются. Ну, в общем, лингвистика действительно, опять же, хочется сказать, что она так уникально устроена, потому что она соприкасается с большим количеством наук, помимо вот, математики, да, антропологии, литературоведения. Филология, конечно, еще социология, психология, биология, нейронауки. Вот все они связаны с лингвистикой. У нее очень много таких краев, где она с другими науками сближается. И это вот тоже, мне кажется, интересно. Потому что если человеку интересно что-то из антропологии или что-то из биологии, но и из языка, вот он может заниматься лингвистикой на стыке соответствующими вещами. Да, понятно. И следующий вопрос. Вот, тот, кто разбирается в берестиных грамотах, лингвист. И тот, кто занимается разработкой Яндекс Алиса, он тоже лингвист. А чем еще может заниматься лингвист? А, да, чем еще может заниматься лингвист? Вообще, кстати, вот Берестиная грамота Яндекс Алиса это вот тоже примеры такой совместной работы лингвиста с, с кем-то, да, потому что грамотами лингвисты занимаются вместе с историками открытия, которые делал тот же Залезняк вот, в городских экспедициях вместе с историками, знаменитым, скажем, академиком Антином Лавренчем Яниным и так далее. Алиса, естественно, вместе с программистами в очень большой мере, там программисты играют большую роль, чем лингвисты, наверное, ну или, а лучше всего компьютерные лингвисты, которые вот одновременные лингвисты и программисты. То есть прикладные лингвисты такие, они умеют работать с коллегами из смежных областей, это обязательно нужно. Ну а вообще, ну, это не обязательно быть прикладным, можно быть теоретическим лингвистом, изучать свойства языка, конкретного языка или вообще языков в целом. Чтобы изучить свойства, надо язык описать, И тоже весь язык или какую-то часть. Ну весь язык одному человеку трудновато описать, но какую-то часть, ну скажем, слова. Вот чем я занимаюсь в основном составлением словарей, описыванием всех слов. Слов языке огромное количество, посчитать их невозможно. Каждый день появляются новые. Вот ты их описываешь, придумываешь способ их описания, издаешь эти словари. Это, по-моему, очень интересно. И это тоже может пригодиться. Ну, даже, может быть, не стоит объяснять, кому нужны словари. Это как раз понятная вещь. И грамматика чуть менее понятна, но тоже нужно. Не в том смысле, что как там правильно писать, не сделать грамматическую ошибку, Я, как раз лингвист мало интересно ошибки. А как устроено, вот, как работают, как слова соединяясь, в каком виде, в каком порядке в каком количестве, что они дают, какие смыслы выражают. Можно еще, что сейчас модно, скажем, заниматься корпусом текст, Корпусный лингвист. Корпус – это огромная электронная библиотека <coughs> с огромными хорошими возможностями поиска. Сначала нужна разметка, чтобы мы про каждое, в идеале про каждое слово, в каждом тексте много чего рассказали, какие у него особенности. Потому что потом мы сможем искать и смотреть на огромные массивы данных в каком-нибудь тексте, в котором есть корпус, что вообще было, как устроены эти данные? Чего в языке, скажем, много, а чего мало? Что распространено больше, что меньше? Или что, когда появилось? Или что с чем вместе чаще встречается? И тут мы можем отвечать на какие-то тоже интересные вопросы. Вот. На корпус мы точно дадим ссылочку в описании. Там есть сайт. Корпус, да, да. Национальный корпус сейчас очень активно, опять некоторое время он так стоял, мало развивался. А сейчас очень активный, буквально каждый день русский национальный корпус, точнее называется национальный корпус русского языка. Я вот поискал тоже для примера значит, слова «Юра» ищет и призвание. Что раньше появилось в русском И что? А, что, значит, и что когда? Значит, ну, понятно, значит, глагол «искать» раньше, глагол «искать» есть уже в лаврентийской летписи, это 14 век, это то, что есть в корпусе. Пока мог и раньше быть, но это точно уже, вот все примеры. Слово «призвание», значит, первый пример в 1722 год есть такое слово «призвание». А вот слово «Юра», я удивился, а, оказывается, Юра есть у Карамзина уже, это, значит, конец XVIII века. И там пример такой. Вершина Юры покрылась снегом, дерева желтеют, а трава сохнет. Это гора такая. А, вот, оказывается, была гора Юры, это, это сначала появилось. Но потом уже появляется имя, в 1825 год. Пример, там, молодой Гайтук Юра там встретил меня на дороге. Вот мы можем такое узнать. Любой человек может поискать, скажем, свое имя и узнать, когда оно появилось и что оно значило. А Чаще всего будут какие-то открытия, потому что имя и вообще почти любое слово имеет много значений. Вот многозначность, переход смыслов, переход смыслов слов или выражений, это вот то, чем тоже, по-моему, очень интересно заниматься. Но можно заниматься и не родным языком, да, а им-нибудь Скажем, поехать в экспедицию. Это тоже делают лингвисты, которые занимаются болевой лингвистикой. Едут куда-нибудь на Кавказ или или в Монголию, или в Африку. находит иногда даже до сих пор новые языки, еще не очень изученные, и, и описывает те языки, о которых мы пока мало знаем, добавляет их в копилку мировых знаний о языках. Вот есть сейчас такой сайт, тоже можно дать, World Atlas of Linguistic Structures, там про каждое новое сведение туда заносится, там есть карты, интерактивные, нужно кнуть типа, и посмотреть. Вот мы карту сейчас видим, да? значит, а сейчас на, на ней бы высветились те регионы, в которых есть, скажем... Тонны, вот не как по-русски, когда мы все говорим на одной высоте, а от тона зависит значение. Как в китайский мы знаем, что есть тоны а по вьетнамски А где еще? От чего это зависит? Связано ли это, скажем, с климатом? Есть такие гипотезы. Пожалуйста, можно таким. А можно еще думать о языке и мышлении. Вот, скажем, попробовать ответить на какие-то вопросы, на которые еще никто не ответил. На каком языке мы думаем? Вот можно ли сказать, что мы думаем на русском языке? Я думаю, на русском языке. На русском, ты уверен. Ну, а если значит, делать уроки, там аж задание, там по английскому, тоже или нет? А если приехать в какую-то страну и там начать говорить, тоже или нет? А во сне? Это на самом деле пока еще не очень известно. И как влияет язык на наше мышление? тоже такой очень глобальный вопрос. Отвергнули, что если мы, у нас родной язык китайский, то мы думаем не так, как если у нас родной язык русский. Или все люди думают одинаково. Есть разные точки зрения. Или там, скажем, язык врожденный, или, или нет. Или мы его выучиваем только с родителями, а если... Будем как Маугли, то ничего не выучим. Есть тоже разные тут истории, разные эксперименты, разные данные. Или какой-нибудь такой глобальный вопрос про родство языков. Вот мы знаем, что языки распадаются. Вот русский, тот же английский, французский, немецкий все потомки одного и того или санскрит, который упоминали древнеиндийский, потомки одного и того же правильно европейского языка. А, а китайский он связан с этим или вообще нет? Вот был ли у человечества единый про язык? Такой вопрос, который сейчас пока на него ответа нет. Но мне кажется, что будет через какое-то время. Вот, например, этим могут заниматься и могут заниматься лингвисты, если говорить о такой теоретической науке. Да, очень много есть у лингвистов различных направлений. И вот одной из таких видений нашего шоу, то что много профессий, все больше и больше видно, что они... Какие-то там через 20 лет уже исчезнут в связи с появлением искусственного интеллекта или прочего. Вот, например, у нас был в гостях дизайнер Александр Караваев, и там э, он говорит, что дизайнер профессии вот в ближайшее время исчезнет, и что ну, станет намного меньше. Дизайнеру надо будет просто выбрать из нескольких вариантов, которые предложат искусственный интеллект. Вот. А что с лингвистикой? Как помогает технологический прогресс и заменит ли искусственный интеллект лингвистам? Эм, ну, хочется думать, что не заменит. Э, помогать, конечно, очень помогает. Вот э, лингвисты, конечно, с удовольствием пользуются этим прогрессом. Но вот тот же корпус, да, это что, результат того, что массово стали оцифровываться тексты. Это просто раньше было бы невозможно. И главное, ну ладно, еще оцифровываться, что мгновенно обрабатывать, огромные. Если когда-то вот создавались частоты и словари То есть было написано слово стол встречается э, на миллион там 500 раз а, а, а, а слово синхрофазотрон там два а слово чай там не знаю две раз как это делали это просто сидели выписывали вот, взяли большие брали газеты книги обкладывались ими каждое слово выписывали второй раз встретился чай еще поставили палочку что поставили вот это все вручную понятно что сейчас это не нужно никому, это все, наверное, да, происходит. А, это такой простой пример. Ну или более сложный пример, машинный перевод, близкий мне, потому что вот мой папа занимается очень давно машинным переводом. А, еще когда никто не знал, в общем, что это такое, то сейчас любой человек берет телефон, тыкает ты, и ты, там переводит. Когда-то это была целая комната. Вот я приходил на работе, огромный, просто вот компьютер, занимающий комнату, даже не компьютер, слова не было, там МВМ. Перфокарты и всякое такое, вот это переводило это уже работало был там, скажем, французско-русский автоматический перевод. Сейчас это все гораздо лучше работает и во многом, конечно, благодаря достижениям лингвистов, но и не в меньшей мере сейчас благодаря достижениям математики, программирования, э, машинного обучения, на нейросетей. Поэтому машинный перевод гораздо, гораздо лучше сейчас работает, хотя все, оно не идеально, можно легко найти такие примеры. Кстати, какие примеры найти? Где подловить машинный перевод, как его оценить, как понять, куда им еще развиваться, вот это дело лингвист. На каких-нибудь фразеологизмах, там, или чем то Да, да конечно, лингвист. ну, про... да, многозначность, вот какие-то случаи, когда слово значит разные вещи, И вот мы зависим без контекста, иногда даже в контексте не очень понимаем, как его перевести. Вот, значит, это пока еще дело лингвистов. Ну, вообще, всякая такая ручная работа, выписывать тексты, выписывать слова из текста, или подсчитывать какое-то количество, или выписывать примеры из книжек для словарей, чем занимались всякие лаборанты, карточки. Вот когда я пришел в институт русского языка работать, там еще в коридорах стали такие огромные картотеки, там Архангельский областной словарь, И вот там карточки, вот выписаны, примерчики, сейчас все-таки все загоняется Это электронный вид. Это, конечно, заменяется. А вот творческая такая работа то есть осмыслить факты, выдвинуть какие-то гипотезы, почему в языке происходит что-то так, есть ли между этим какая-то связь, есть ли какая-то корреляция, доказать их или, или не доказать, или опровергнуть? Вот это, как мне кажется, пока искусственный интеллект не может. Ну и сможет тогда, когда он заменит и математику, но не уверен, что это произойдет в какой-то обозримой намерении. Здорово, значит. Мои зрители вполне могут идти в эту нагулку и не бояться, что она пропадет в ближайшее время. Yes. Во всяком случае, если вы верите рассказчику. Вот. Значит... Легко проверить. Yes. Все наши труды, в общем, на ладони открыты. Можно поизучать, Расскажите, пожалуйста, что такое олимпиады по лингвистике? Как они проходят? Олимпиады, да, это вот то, с чего я сам начал. Я вот когда-то попал в пятом классе на олимпиаду по лингвистике. Не совсем случайно, потому что, вот, как я сказал, мой папа лингвист. Я, в общем, знал такое слово, но все равно не очень понимал, чем он занимается. Я вот вчера своему младшему сыну объяснял, чем я занимаюсь. Лингвист. Ну, конечно, пока 4 года не очень помню, что это такое. И я тоже вот так слышал, ну, лингвист, ну, чего-то в детском саду, как его, видимо, спросили. Меня тоже спрашивали, кто кем работает папа, лингвист. Ну, что это? Ну, в лучшем случае считали, что, может быть, какие-то языки знают, переводит туда-сюда, но все-таки лингвист не переводчик. И вот я пришел на Олимпиаду, она называлась тогда Московская традиционная Олимпиада по языковедению и математике. Сейчас она почти так называется. В этом году прошла юбилейная 50-я традиционная Олимпиада. Ну вот сейчас мы коротко просто так традиционная олимпиады по лингвистике. Значит, 50 лет ей уже. И это что такое? Там... Это не Олимпиада, как многие другие, где вот надо подготовиться чего-то хорошо, решать много математических задач, или выучить географию, или биологию, или английский язык, и вот продемонстрировать. А надо быть готовым к тому, что ты получишь совершенно тебе незнакомый материал. Вот я сейчас возьму 50 Олимпиады. Какие языки? На Какие языки у нас были задачи? Ну, понятно, есть задача на русский. У нас еще в этом году были задачи на латышский, тагальский, финский, хинди, амхарский. Латинский, тайский, иврит, это все в одной олимпиаде. Абазинский, тахарский, б, Дальше, пожалуй, идут языки, о которых мало кто слышал даже из наших искушенных слушателей. Искусственный язык, африхилия. У меня уже кочились пальцы. Хваршинский язык, Дагестане, между прочим, в России. Язык индейцев, чикасо, о котором говорят 75 человек в штате Оклахова. Языки с названиями кулуи, катио, шипибо, мудумо. Вот, приходит человек, школьник, восьмиклассник, часто семиклассник приходит ну или старше, и вдруг у него даны слова на языке шапибо, их переводы в перепутанном порядке. И как? И оказывается, что это можно сделать? Можно выяснить какие-то соответствия, поскольку что-то дано все-таки, слова и переводы, понять, какие части слов чему соответствуют, что-то интересное открыть об этом языке, в нем узнать. Это не просто так вот, что все перепутано, как головоломка, а это именно ты узнал, что оказывается, вот в языке бодомо вот так вот выражается какая-то идея, которая в русском языке вообще не выражается каким-то отдельным способом или что-нибудь такое. И вот мы, решая задачу, мы демонстрируем умение не бояться работать с таким вот неожиданным материалом и представление, чего в языках бывает, чего не бывает. И мы узнаем опять что-то новое. Вот это вот традиционная олимпиада по лингвистике, куда всем советую пойти, это совершенно нетрудно. У нее первый тур заочный, он будет где-то в районе Нового года, там, по-моему, будет... Везде объявлены, потом, если попадаешь, то следующий уже очный тур в разных городах. Теперь, когда-то была только Москва, теперь во всем мире. Теперь даже есть международная олимпиада по лингвистике. вот Уже 18-ти было. А, придумали мы ее здесь. А, Но ну, такие же задачи уже давно есть на турнире Ломоносова, всем известном, где есть э -э -э, вот, комната по лингвистике, есть три задачи на лингвистические всегда. Есть более новая, скажем, устная олимпиада по лингвистике. Это вот новая вещь, несколько лет происходит. Придумали наши студенты в высшей школе экономики, ты приходишь и разговариваешь, обсуждаешь с ними, сдаешь задачи, вот как-то на устных олимпиадах по математике. Это тоже формат э, такой новый, где ты можешь иногда некоторые вещи проще показать, обсудить, чем э, писать. Э, ну, в общем, даже есть и другие олимпиады, близкие такие по духу, которыми я тоже я занимаюсь, ну, скажем, высшая проба по русскому языку, это олимпиада вышки по русскому языку, она все-таки на русский язык, но не такая, как многие другие олимпиады по русскому языку. Там тоже вот надо открыть интересные и языковые, лингвистические особенности русского языка, которые в школе, в общем, не проходят. Тоже очень легко, уже сейчас, по-моему, 18 сентября открывается регистрация, и дальше она будет, тоже все сначала онлайн. Нет, ну, 18 сентября регистрация уже открылась для зрителей. А, 18 сентября, да, да, да, ну, понятно, это не так сразу. Ну, в общем, открылась, она еще была еще в октябре, так что, в общем, регистрация идет. А, а начать, если это начать, можно, например, задать русского вот это такой конкурс по русскому языку и языковедию, но называется вообще конкурс «Игра», не олимпиада, он никаких не дает, я не знаю, поступлений, каких-то денег, мест, просто это вот для интереса, ну, какие-то, может быть, максимум, кружки с надписью. Не для этого, это для интереса, чтобы заинтересоваться. Там уже можно со второго класса начинать, есть задачи, они все есть в интернете, все регулярно появляется, их уже, до да, гораздо больше тысяч, и там тоже все это лингвистика. Что олимпиад много, я очень люблю, всеми ими занимаюсь, и очень люблю всех, кто приглашает, вот. потом продолжает работать. Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку Вот по, по лингвистике нет. Есть Всероссийская. Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку мигрирует тоже постепенно в сторону лингвистических задач, поскольку там теперь там среди тех, кто занимается задачами много вот, лингвистов в таком узком смысле слов, занимающихся теоретической структурой, как принято было говорить, лингвистикой, и поэтому там тоже сейчас есть. Ну, немножко все-таки в другом духе, но в общем тоже вполне такие лингвистические задачи сложные материальные русского языка. Но туда, как понятно, сразу не попадешь на заключительное, то сначала надо пройти через все эти ступенечки, но это тоже сторону да? И вот, несколько, наверное, глупый вопрос, но лингвисты ошибаются на письме? Конечно, да, Лингвисты, это же не значит там, грамотей, да. Лингвисты это не филолог, не переводчик, не грамотей. Это вот такой ученый, который занимается языком как инструментом, его изучать. Поэтому среди лингвистов, ну, как и среди всех людей, есть люди с врожденной грамотностью, а есть люди, наоборот, с дислексией. Есть просто большинство людей, которые иногда делают ошибки. Ну, вот я знаю все категории лингвистов. Так что, дорогой зритель, если у тебя какая-нибудь там тройка или четверка по русскому языку, это не означает, что тебе в лингвистике не светит. Это... Абсолютно разные вещи. Лингвисты вообще любят ошибки. Ну, не в смысле, что они, я как бы, призываю людей делать ошибки, просто это интересно нам, откуда они берутся. Мы, как бы, относимся к этому. Э, ошибка вот не доучил, почему какие-то ошибки бывают часто, а какие-то ни за что не возникнут. Значит, что-то такое вот языки работает. Так что это нам интересно. И, и вот, вот действительно я знаю людей с дислексией, которые ну, вот действительно делают, так, грубо говоря, много ошибок, но при этом прекрасно изучают то, как устроен язык. Может быть, даже это и в том смысле может помогать они больше задумываются об этом хорошо вот для зрителей каких-нибудь школьников или что-то такое можете пожалуйста рассказать о кружках или курсах каких-то онлайн или вживую да ну вот вживую сейчас все зависит от ситуации что у нас появилось. сейчас в основном по моему пока онлайн у нас возобновляются все кружки в основном с октября ночных много ну вот есть кружок в МЦНМО, Московский Центр Либлии Образования, там много, много лет уже проходит лингвистический кружок, который когда-то был кружком РГГУ. А теперь вот он в МЦНМО, он еженедельный, он много лет подряд, я думаю, сейчас тоже будет по четвергам. Туда можно прийти с любого занятия, там занятия разные. Бывают, приходят разные люди, иногда это такие мини-лекции лингвистов, иногда решают задачи, иногда играют в игры. В общем, и я прикажу, и другие мои прекрасные. Коллеги, это с восьмого класса, ну, можно с 7, в общем, бесплатно легко очень найти на сайте Ценму и попасть. Вот в той же вышке тоже студенты ведут кружок, связанный с тех студентами, которые организуют устную биаду по лингвистике, тоже он должен сейчас быть. Есть такие прицельные кружки по решению задач. Вот скажем, в 179-й школе есть такие регулярные, есть даже не один такой кружок. И в школе лето, по-моему, есть, и вот в седьмой школе я веду. И мои коллеги тоже ведут в зависимости от класса, там разные кружки. Но это не обязательно для школьников данной школы? Нет, нет, нет, не обязательно, может прийти любой, но вот сейчас пока я буду вести онлайн, так что тем более это не трудно записаться. В общем, решаем логистические задачи, обсуждаем что там интересного. Не то, что прицельно готовимся, чтобы там что-нибудь выиграть, а просто вот интересно. Ну, наверное, те, кто решают и в общем, это получается успешно. Кружок, да, тоже, если есть время, с удовольствием призываю всех прийти. Вообще у нас есть такой сайт "Лингвистика для школьников" lingling.рф, ну легко найти, показать. Там мы с, с, <coughs> стараемся публиковать все последнюю информацию о том, что происходит. какие есть кружки, там есть такие разделы олимпиады, конкурсы. И вообще что интересно. А еще более живо сообщество ВКонтакте называется "Младолингвисты". Когда-то были такие такое в лингвистике направление научная младо грамматики давно а вот кто-то придумал это название младо лингвист она пришлось там пол больше тысяч человек в этой группе легко тоже найти ее в вконтакте и там все время каждый день много чего появляется и для разных городов не только для Москвы мы постараемся все ссылки дать в описании чтобы человек мог зайти и э, перейти куда зах захочет вот и э, э, Можете рассказать, пожалуйста, несколько легких для чтения книжек по лингвисту, чтобы наш зритель мог вот как-то начать свой путь в этой науке? Значит, книжки. Ну вот я уже упомянул в самом начале книжку Кругиана, ну, почему языки такие разные. Она много раз переиздавалась, ее вообще можно найти. Есть замечательный том энциклопедии «Аванта плюс». Я вот не знаю, насколько она переиздавалась, но, может быть, можно найти там 10 по-моему, том «Изыка знания русский язык». Язык мира еще иногда называлось вот это тоже там и там есть и задачи и решения и много разных тем и ну тоже там класс 7 вполне хорошо это читать я в свое время в детстве очень любил книгу Falsam, а книга о языке переведенная с английского она очень хорошо переведена там многие примеры адаптированы на русский язык игры даже используются разные там другие замечательные книга тоже давно не видел если она переиздание но можно попробовать поискать старую есть замечательные книги Панова, Михаил Викторович Панова, «Занимательная орфография», и, и все-таки она хорошая тоже о русской орфографии. Это вроде звучит скучно, это орфографики, это опять ошибки, русский язык школьный. Это не, не, не про школьный русский язык, это про то, как на самом деле, почему мы так пишем, почему мы делаем ошибки, как здорово с ошибками, не здорово. Я вот прям в детстве буквально много раз читал, мне было ужасно интересно. Наверное, еще, может, в классе четвертом. Вот, и есть, ну, для тех, кто, кто хочет узнать, вот, так сказать, не почитать, а порешать, или почитать тоже. Вот сборник лингвистических задач, их очень много, потому что олимпиада, как мы говорили, давно существует. Только в этом году, вот сейчас, вышло три новых сборника лингвистических задач. Один сборник называется 49, 49 олимпиад, по-моему, потому что к 50-й олимпиаде он вышел. Там большой комитет экспертов отбирал по сложной процедуре лучшие задачи из 50 лет, и вот там прямо вот все эти задачи, их подробное решение есть. Сборник... Лингвистические задачи первых 12 олимпиад. Это тоже вышло в, издание, в издательстве МЦИН. но Недавно вышло переиздание. Там все 12 олимпиад, подробно, подробно э, рубрики, все какие задачи, к чему относятся, тоже можно найти, порешать. Это все легко. И сейчас выходит, или может быть уже прямо вот, вот сейчас типография: типографии, сборник. Воспоминания участников олимпиады по лингвистике от самого младшего, который в седьмом классе только вот сейчас писал, и до человека, который был в оргкомитете сам самой первой олимпиады, давно академик. Владимир Анатоль, значит, Вот воспоминания, по-моему, очень интересно посчитать, как вообще люди пришли, там многие пишут, как они вообще впервые, случайно где-то увидели афишу, какой-то друг пошел или э -э -э, влюбился в какую-то девочку, она шла на Олимпиаду, увязался за ней, а потом там тоже интересные судьбы, иногда и браки, и вообще чего только не происходило в жизни людей, кто заинтересовался этой самой лингвистикой, как они туда втянулись. И задачи, которые им понравились, и там тоже отдельные есть задачи э -э, с решениями, так что этого много. Ну, а если, если хочется совсем начать, может быть, вот тогда я себя в конце рекламирую, потому что совсем недавно у меня вышел курс, аудиокурс на РЗАМАСе, радио РЗАМАС, есть такое приложение, называется «Что мы знаем о языках и что языки знают о нас». Там 10 лекций, лекции коротенькие, минут по 20. Их можно в любом порядке слушать. А вот он ну, считается, что для людей от 8 лет и до бесконечности. Ну, вот поступают вот какие, чтобы вроде бы самые разные люди слушали было интересно. Это можно. Первая лекция везде висит, легко ее найти. А следующий надо в приложении скачать. Можно вот с этого начать? Здорово. Тогда, наверное, мои вопросы закончились. Если еще как-то хочется чего-то рассказать, то это вполне можно. Микрофон просто передавился. Я все явки и пароли дал, Вот значит сайт, вот сборники, вот книжки, вот лекции. Все куда дальше идти, если кому-то интересно, чего-то я вам сказал, может, меня легко очень найти везде, там, в ВКонтакте, или по почте, или в Фейсбуке, или на странице Высшей школы экономики, института русского языка, в общем, как угодно меня найти, что-нибудь спросить, я, в общем, стараюсь ответить. Если что-то еще вдруг интересно, всегда с большим удовольствием жду людей в лингвистике, потому что много лингвистов не бывает. Да, тогда, наверное, наше интервью подошло к концу. Спасибо большое, что пришли. Вот. Ура, спасибо за приглашение. Все ссылочки и тайм-коды в описании, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, это очень мотивирует меня делать новые видео. Вот здесь вы можете посмотреть предыдущие выпуски с популяризаторами математики, актерами озвучки, дизайнером и стендап-комиками. Вы находились на канале Кубик Юрика, это было шоу Юра Ищет Призвание, всем спасибо, пока!